Биологи Казанского федерального университета разработали уникальную методику, позволяющую обнаружить микро- и нанопластик в живых организмах. Подробнее об этом смотрите в нашем следующем сюжете.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 Боковые лучи а, освещают образец, и при этом получаются а, частицы на темном фоне. И же установка позволяет нам получать спектральную характеристику о химическом составе веществ. Таким образом, получается, а, мы получаем уникальную, уникальный спектр для каждого вещества.